Привет-привет, подписчики. Фишерман Хунтер придумал тут новую тему. В общем, у меня будет конкурс на 3000 рублей. Ребята, вот 3000 отдам тому, кто сделает вот такую вот вещь. Короче, нужно зайти в плейлист, в котором будут видеоролики, накиданные мной. И с этих видеороликов нужно будет сделать охренетительное видео. Вот, Ну, допустим, пускай это видео будет минут 10-15 просто, допустим, с моего канала будут браться видеоролики, и они будут монтироваться так, ну, как вы хотите. Потом вы этот видеоролик мне отправляете, я его загружаю к себе на канал. Вот, кто хочет участвовать, пишите под видео, что вы хотите участвовать. Я скину вам ссылку на тот плейлист, в котором в плейлисте нужно будет взять эти видеоролики. Вот. Потом в течение месяца Чье видео наберет больше всех просмотров и лайков, тот получит 3000 рублей. А вот именно после того, как загрузим видеоролики, вот, допустим, 5 человек сделали мне видеоролики своих, там, допустим, как сказать, этих, своих форматов, любых, там, своего стиля, к примеру, и все. Потом, допустим, вот эти 5 роликов я загружаю себе на канал, Открываю в одно время, и вот они, которые набирают больше всего просмотров и лайков, тот человек выигрывает 3000 рублей. Вот, допустим, начинаем с 25 октября и заканчиваем 25 ноября. Вот. За месяц набирает нормально просмотров. Тут уже 100% выигрыш будет того, у кого наберет много-много просмотров. Так что, друзья, я думаю, вам вот эта идейка понравится. Всем пока. Ставьте лайк и оставляйте комментарий, если вы хотите выиграть 3000 рублей. Вот так.